С нами Бог, разумите языцы и покоряйтесь, ибо с нами Бог. Все, дети, я же Бог, люди, ходящие в отмель, в отмель, шестер, я я живущие в Твердоюдь, я господи, а его предстоящем человеком оди Память угостить, память упростить. А Шени, ты, Господи, помилуй, Я Шени, я хочу We're oh. Я не умолюсь Боже, ну, не побежу я О, едина, я кровь твой, И Моя for oh, yeah.